Фактично мне бы хотелось вас действительно научить ремоделировать свою жизнь. Считаю, что образование – это номер один в нашей жизни, в жизни каждого человека. Наша с вами трансформация, она, безусловно, основана на… И на знаниях, и на опыте я с удовольствием соединю все разрозненные кусочки, частички эм, э, вот э, этого знания, соединю в один определенный сбалансированный курс, и э, дам вам ее. Dream Builder, потому что ты действительно создаешь свою жизнь. Не придет дядя и не скажет вам, вот делай так-так-так. И вообще не надо слушать никого, слушайте только себя, Твое сердце, это же ваша жизнь. Потому что я хочу много денег, а много денег не получается, потому что в программе у тебя стоишь, боишься зарабатывать эти деньги. Я запрещаю сегодняшнего дня произносить слово «хочу». Потому что вам, если вы хотите чего-то достичь, потому что слово «хочу» обозначает «не имею». Именно эта трансляция идет а, во Вселенную. Не подсказывайте Вселенной ответ. То, что приходит из внешнего мира, Нужно категорически заменить, просто убрать. Святое место пусто не бывает. Нужно для себя самого убрать эту информацию и между собой и внешним миром построить свою модель. Вера — это очень важно, но есть еще такое понятие, как знание. Знание. Я знаю, что это будет. Нужно увидеть и увидеть как, как кадр с кинофильма. Вот свою жизнь в динамике. Ты должен приучить себя мыслить как миллионер. Ты должен приучить себя жить как беременная женщина, если ты хочешь ребенка. Это даже не работает. это увлекает.